Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о том, что задержана практически вся верхушка Угибт Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. 35 человек. Показал депутат и фото из скромных хором начальника, где позолоченными оказали даже унитазы. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале рассказал подробности спецоперации ГУСП МВД и ГУ МВД. ПАСК в присиловой поддержке Росгвардии. Как уточнил парламентарий, с утра задержана практически вся верхушка угиб Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым, более 35 сотрудников. По информации парламентария, задержанным инкриминируется сразу несколько серьезных уголовных статей. Гаишников подозревают в организации преступного сообщества, Получение взяток, злоупотреблениях, превышениях полномочий. По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем. От блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком, делает вывод Хинштейн. Депутат же показал скромное жилище начальника ГАУ МВД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова в Ставрополе. Судя по фото, дом больше напоминает хоромы.